Итак, настал выходной день. Я еду к Мерседесу. Сегодня хороший морозец. родился потеплее. Мастер меня ждет. Заодно покажу, какие запчасти я прикупил. Скажу, забегая вперед, скажу, не купил только передний бампер. В принципе, все, что я видел, все я прикупил, уже можно собирать. Так что Мерседес ждет сборки. Итак... Я машинку завел очистил от снега обогрев включил приятно что он работает сейчас закрываю собираюсь заехать поменять заехать поменять торпеду сейчас машинка выглядит вот так вот мастер сейчас. Мастер ее частично подразобрал. Снял мне фары на полировку. Вот у нас есть. Еще одна балка. Вот скинутая. Это родное крыло, которое тут было. Вот крыло, которое нам подогнали по-свойски ребята из гаражей. Без денег. В принципе, машинка изнутри довольно целая. Есть, конечно, среди ржавчины, но это все зачищается, убирается. Чашки прежним хозяином сказаны были варены Причем, говорит, поставил специальный оригинал Планировал на ней долго, долго ездить Если бы не волшебный автомобиль на встречке Наверное, так бы и было Но в результате она оказалась у нас Сейчас еще покажу фары, которые я полировал Фары Немногие обратили внимание, говорит, на Мерседесе надпись BMW Ну что поделаешь Какая рамка была, в такую и влепили, называется. Вот фары после полировки моей. В принципе, когда установлю, будет видно, насколько это хорошо, удачно у меня получилось. Все, машинка вроде прогрелась. Сейчас глянем. Печка я включил на максимум. в машине тепло уже не знаю сколько там градусов здесь термометр не знаю есть или нет в машинах этих годов были ли термометры ну, сейчас будет процесс замены вот мы стрельнули гаражик мы его загнали в машинку вот я повесил камеру регистратор победности где там? Закончил я переброс торпеды, замену торпеды. Очень поздно, поэтому сегодня, на следующий день, я доснимаю, что получилось у нас в итоге. Вот она, старая торпеда лежит, с выстрелившими подушками. Вот они тут. Она уже максимально раздербаненная, уже тут ничего не осталось было. Просто от нее остались какие-то там мелочевки, которые мало ли пригодятся следующему хозяину. Ну или вообще могут пригодиться. В частности, я заменил бардачок, потому что старый. Потому что в той торпеде он оказался с плесенью. Как бы Ставить машину и дышать этим, мне кажется, не совсем правильно. Проще отправить этот бардачок на помойку. Что я еще заменил? Ну, сейчас вот так торпеда выглядит. Заменил подушку безопасности. Как бы все подключил. Заключил, заменил, разумеется, ту подушку безопасности. Поменял выстреливший пиропатрон ремня безопасности на сиденье пассажира. Сидение водителя, видать водитель был не пристегнут, и он работоспособен в состоянии, все полностью работает. Обычно при выстреливании он его заклинивает, и он перестает нормально работать. Но, несмотря на это, подушки все равно горят. Сейчас я включу зажигание. Ошибка по подушкам все равно горит. Поэтому я торпеду ставить на место не стал. К тому же я не смог нормально поставить датет. Значит, я немного сдвиг, со сдвигом. Может быть, придется менять торпед, этот, панель приборов. Что еще я не стал делать? Я не, вер... не стал возвращать на место магнитолу, потому что, ну, блин, хоть DVD, но это Китай, и как бы я не любитель. У меня есть где-то Sony в сусеках. Sony всяко-разно лучше будет звучать. Запасные винты. Но ну, это с двух... с двух панелей остались вот такие вот, раздербанив две. Ну, и ручки. Ручки запасной от старой декор красивый деревянный этот пиропатрон я менял не пиропатрон, а ремень безопасности он здесь уже новый стоит Также я не стал показывать в прошлый раз. Так, ну, я обработал все ржавые кромки средством кислотой артофосфорной. Сейчас покажу. Вот здесь, допустим, еще не обработал, видно, да? Она дала немного белес и налет, но уже ржавого цвета в машине не осталось. Соответственно, ее можно будет потом обработать банально чем-то хорошим, и она будет уже не оранжевая. Более заметно это вот на это, сравните с тем, что было в первой серии. Здесь уже она более белая, хотя она постояла, опять фары я вот заполировал, более близко показываю, особенно Синона то, что у него есть снизу вот такой вот блок не знаю, то, что он ржавый, он работает я подключал его напрямую к аккумулятору фара включалась этот блок сейчас вскрою ее, изнутри покажу чем это оригинальный заводской блок на одной фаре был китайский блок я его убрал он сюда просто на штатное крепление он Чуть шире был, не вставал сюда на место Видите, какая система Никаких дыр Здесь, это оригинальные фары ну, Здесь стоит ксеноновая лампочка Те, кто ездят на 210 Они, наверное, знают, что свет галогеновый Не очень хороший у данного вида фар Потому что Mercedes рассчитан В первую очередь делался на европейские Условия эксплуатации, и у них там все трассы, все дороги, даже самые деревенские, всегда освещены. Поэтому там фары больше номинально слушаются. Наша ситуация, когда... Полировка, конечно, у меня не идеальная. Наша ситуация, когда мы живем в стране, где половина дорог, из-за ее большого размера, половина дорог не освещены никогда. свет Хороший свет, качественный, это актуальная составляющая. Нажав на эту ссылочку, вы сможете в деталях увидеть подробную замену торпеда с подушками безопасности. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Все самое интересное ждет нас впереди.